Скажите, пожалуйста, что вы сами можете сказать по этой теме, внимание, вопрос, что больше всего мешает четко, вовремя сказать «нет», «не согласна, «не так», «не туда». Так вот, ваш вариант. А я, соответственно, хочу спросить у Евгения, что вы думаете, какой поворот с этой темой для вас актуален, как для женщины, как для вас лично? Мне интересно, как это связано с детством. Okay. То есть вот сейчас то, что мы не умеем сказать «нет», мне почему-то кажется, что это перекликается очень с какими-то, возможно, запретами в детстве или с тем, что нам, вот, например, мне бабушка внушала, что всегда нужно всем помогать. Но ты сама о своих проблемах не говори, но обязательно всех послушай, никому не отказывай. Здесь хочу сказать также нашим зрителям, присоединяйтесь, пожалуйста, к диалогу. Вот ответьте себе, перед всеми ли вы смущаетесь, когда вам нужно сказать нет? А в какие роли это вас погружает? Например, для некоторых бывает большим открытием обнаружить, что, ух ты, вот этому человеку я боюсь отказать. То есть его реакция на мое нет крайне важна. А вот реакция на... Там, подруг одноклассников, на их обратную связь, на тему, если я скажу, нет-нет-нет, пожалуйста, вот это надо, не делай, или вот я не готова, я сегодня мне неудобно, вот момент, допустим, еще скрытая нет, да? слушайте внимательно и, пожалуйста, откомментируйте. Скрытая нет бывает таким образом, когда надо перенести встречу. Вот, надо перенести встречу, а человек говорит, нет, нет, я буду в последний момент прыгать в этот поезд, я буду бежать, я буду запыхавшийся, вспотевший, но э, человек же назначил, то есть, а есть люди, которые охотно, беспардонно переносят, встречу я передумал, я эта девочка, хочу платиться, я передумала, вот насколько вы в этой линейке людей, которые так вот неуважительно относятся к времени другого человека, можете менять планы, это же тоже нет, скрытое нет, а кто-то нет. И наоборот, вы не можете отказать себе попросить мир прогнуться под вас. Вот какой у меня вопрос сейчас. Вот так. Так. У нас, кстати, я... уже был один комментарий. Она угу. написала о том, что я всегда думала о детях, а здесь подумала о себе. И стала, и стала неугодной. Они со мной не общаются, взрослая дочь. Так, друзья, формируйте свои комментарии более четко, да, uh -huh. чтобы вы понимали, как вам ответить. Я сейчас догадываюсь, о чем вопрос. Значит, Евгения задала вопрос, как это связано с детством. Да очень просто связано с детством. Когда мы боимся отказать, мы это делаем исключительно перед вышестоящими, значимыми для нас персонами. В детстве для нас мама, родитель, родительская фигура является вышестоящей. И получается, что если я буду ей неугодной, да, слово неугодное начинается с частички «нет», мы попадаем в ситуацию, в которой а, нам... Надо быть послушными, нам надо подминаться по ту систему, которая верхняя, и от нее не сходит для нас тепло, кровь, ресурсы, развлекушечки, сказочка на ночь и прочее, прочее, прочие, вот эти ништяки, как сказали вы в Питере. То есть получается, что в этом случае, когда все получает маленький ребенок от вышестоящей фигуры, все тепло, заботу и фактическую, человеческую, и даже вот эта вот симпатия, то, что вам. Большая фигура улыбается, ведь нам всем приятно, когда мы распаковываем подарочек на праздник Новый год день рождения. Мы улыбаемся, то есть вот это вот состояние да, да, да. То есть есть люди да колки, есть люди не колки. И вот для тех, кто на все да, да, да, это часто архитектура послушной девочки тянется он действительно с детства контур как будто вот вырастание не произошло и в подростковом в возрасте, те, кого это касается, если вы узнаете, ответьте на себе на вопрос, был ли у вас бунт? Могли ли вы себе позволить эм, попросить маму выйти из комнаты, или вы вообще даже агрессивно проявляли этот бунт? Если этот бунт состоялся у человека, то он не имеет этих проблем, у него с этим легче. То есть, да? ну, конечно, всегда бывает еще более значимая крупная фигура, и казалось, что в бизнесе, эти. Эм, Партнеры не должны нам отказать, э, вспомнит эту цитату в Мы делаем предложение, от которого они не смогут отказаться. Да? Вот мы хотим все получать от мира «да», чтобы мир нам говорил «да». И вот под этим еще стоит эзотерическая такая формула. Она иногда, иногда работает все не абсолютно. Когда скажи миру «да», если ты хочешь, чтобы мир говорил «да» тебе. Но любая абсолютная категория может быть до абсурда и несет потом проблему. Поэтому, чтобы это не стало проблемой, Тут надо всегда в каждом отдельном случае решать в моменте. И теперь отвечаю на комментарий, который к нам поступил. А когда подумала о себе и стала отказывать детям, то первая манипуляция, которой ребенок может отвечать своей маме, взрослый ребенок, это будет, например, бойкот. Ах, так не очень-то и хотелось. И вот раз мы попадаем в эту категорию ахтаки, так» и бойкот, то задайте себе вопрос, а не ваша ли это стратегия, которую вы эту же дочечку научили в детстве? Потому что у нас стратегии, которыми наполнены, извините, мы все родами с детства, мы все корнями уходим вот туда, в архаичное детство. Поэтому умение говорить «нет», умение реагировать на «нет». Давайте отслежим цепочку. Есть ситуация, есть к ней отношения, есть Выдавание наружу этого отношения. Есть следующая реакция тех, кто ситуацию и хочет нашего ⁇ да ⁇ А мы говорим ему ⁇ нет ⁇